Всем привет, дорогие друзья! С вами Чайок ТВ. В этом ролике мы обсудим грядущую дату обновления в игре Among Us. Десятки миллионов людей по всей планете ждут, когда же выйдет обновление в игре Among Us. Но именно ты сейчас узнаешь грядущую дату обновления и по этому поводу. Пожалуйста, прямо сейчас поставь лайк и подпишись, если ты не подписан. Эти действия нужно прямо сейчас сделать, потому что они играют очень важную роль. Ну а пока ты ставишь лайк и подписываешься на канал, я пожелаю тебе приятного просмотра. Начнем мы с того, с чего все это началось. Еще 9 декабря разработчики нам сказали, то, что 10 декабря мы узнаем какую-то новую информацию. В тот момент люди думали, то, что 10 декабря выйдет обновление в игре Among Us. Но однако 10 декабря мы получили трейлер обновления с новой картой Airship. Да, сам трейлер вышел 11 декабря. Но по времени разработчиков это было 10 декабря. Потому что разработчики живут в США, а США со странами СНГ очень большая разница во времени. В трейлере новой карты было написано, что новая карта должна выйти в начале 2021 года. Тогда большинство людей считали, что новая карта должна выйти 1 января. Но только сейчас мы понимаем, как они сильно ошибались. И в итоге, спустя несколько месяцев, мы наконец узнали то, что для разработчиков начало года это именно март. Да, это получилось очень сильно странно, но разработчики Among Us походу живут где-то в космосе. Поэтому теперь от разработчиков можно ожидать что угодно. И тем более разработчики сказали то, что они еще сделают небольшую дорожную карту. Но только они еще не выпустили Airship. А уже говорят про дорожную карту. И на этой почве я повторюсь, то что от разработчиков можно ждать что угодно. Но совсем недавно разработчики нам сообщили, то что на днях мы узнаем о том, с какими же проблемами разработчики столкнулись, когда разрабатывали для нас новую карту Airship. Вся информация про новую карту будет написана в одном отдельном посте. По логике мы должны получить данный пост либо завтра, либо послезавтра. Так как разработчики пишут посты вечером, у разработчиков будет четверг. Но в предвыходные дни постоянно выходит какая-то новая информация или вообще обновление. И пример для этого это трейлер новой карты. Причем трейлер вышел 11 декабря, но 11 декабря это был четверг у разработчиков. Ну а четверг, как я и говорил, это предвыходной день. Поэтому от разработчиков игра Монкас... Обновление или какая-то новая информация должна поступать именно в четверг или в пятницу. Но я больше склоняюсь на то, то, что разработчики выпустят новый пост именно на следующей неделе. В этом посте будет содержаться информация про новую карту. А это значит то, что вокруг этого поста будет достаточно большой хайп. Но этот хайп разработчики будут держать по-любому от недели до двух недель. И какие числа у нас в итоге остаются? В итоге вот такие предполагаемые числа даты обновления в игре Among Us. В итоге, 18-19 или 25-26 марта 2021 года мы должны получить новую карту Airship. Как по мне, данные даты основаны на реальных фактах, так как именно в этом месяце должно выйти обновление в игре Among Us. Напиши, пожалуйста, в комментарии, согласен ли ты с моей теорией. Но если нет, то тогда напиши в комментарии, почему же ты со мной не согласен. Ну а с вами был Чаек ТВ. Пожалуйста, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Также, пожалуйста, напишите какой-нибудь комментарий. И также, пожалуйста, подпишитесь на мой второй канал, ссылка на него в описании и в закрепленном комментарии. Давайте там уже добьем тысячу подписчиков. Всем пока-пока.